Яркие сумочки золотого дождя радуют нас своей привлекательностью. палитрой цветов и ассортиментом. Малышки, клетку, стильные. Красивые малышки. Смотрите, насколько они изящно выполнены. Небесно-голубая в отделке с красным, с коричневым. Клетка жаккард и оранжевая с красивым шоколадным жаккардов. Давайте рассмотрим на примере яркой. Смотрите, какая сирень у меня возле дома. Обалденный куст. Пахнет обалдеть. Супер. Ну что, идем вовнутрь. Два отдела. Очень удобный вход. Небольшая ручка, которая поможет сумке висеть удобно на плече. На задней стенке карман на молнии. Внутри на задней стенке вот такой кармашек. И на передние два кармана. В общем, вот такие две кроссовки. Яркие и запоминающиеся. Опа! В общем, покупайте сумки золотого дождя. Будете всегда яркими, интересными и запоминающими. Яркие сумки золотого дождя по цене 1000 рублей до конца мая. Время тикает.